Дорогие друзья, здравствуйте! Я Наталья Гура, консультант по ментальной генетике. И давно собиралась выйти в эфир с этой темой. В течение уже многих лет я провожу классы для детей и родителей. И очень рада прогрессу детей, которые демонстрируют очень большие успехи. Уже вышла у нас первая группа выпускников. Что мы делаем на этих классах? Дети учатся благодарить, а это очень важно. Дети учатся мыслить категориями успеха. И дети учатся делать добрые дела. Кроме того, у нас есть темы, которые мы обсуждаем. Вот месяца два назад у нас была тема «Как важен фокус внимания». И как важно играть, смотреть те игры, смотреть, какие игры играет ваш ребенок. Почему это важно? Вот я вам расскажу один случай. У нас на территории жил один сотрудник, который любил играть в танчики. Он так называл эту игру. Он состоял в каком-то сообществе, где все играли в эти танчики. И мы с Геннадием подошли к нему и сказали, что мы не хотим, чтобы ты играл в эти танчики, потому что то, во что ты играешь, то, что ты смотришь, возможно, завтра это будет в реальной жизни. Он очень удивился и сказал, «Наталья, знаете, войны уже не было лет 70, как может быть, что я буду играть в танчики, и это станет реальностью в жизни?» Знаете, это же произошло, когда десятки тысяч взрослых мужчин, возможно, и женщин, играли в эту игру, они создавали реальность, то есть ту реальность, которую мы сегодня с вами видим, что эти танки ездят по нашей территории. Я понимаю, насколько важно то, что смотрят и видят наши дети. Вот два месяца назад, проводя этот урок, а я приблизительно знаю, в какие игры играют наши дети, я спросила одного мальчика, хочешь ли ты... Чтобы тот, кого ты стреляешь в своей игре, чтобы на этом месте была мама или папа, или твой брат. И, конечно, все дети говорят, нет, я не хочу, чтобы на этом месте был брат или мама или сестра. И я объясняю, что если ты стреляешь, твой разум, он не знает, это игра или это реальная жизнь. Твой разум воспринимает это как реальность. И поэтому очень важно, чтобы те игры, в которые играют наши дети, и то, что они видят на своих гаджетах, чтобы это было только те игры, которые вы, как родители, чтобы вы хотели то, что он видит на своем экране компьютера, чтобы это было в его реальной жизни. Например, я спрашиваю, а вот ты играешь в эти машинки, где машинка переворачивается, горит. Ты хочешь, чтобы в этой машинке сидел твой папа или мама, или сестра? Обычно дети отвечают, нет, конечно, я не хочу, чтобы это было. А наш разум так устроен, что если мы в течение дня, наши дети, играя в эти игры, а вы же знаете, как они играют, то есть любой человек, наблюдая за чем-то, он идентифицирует себя с тем, кого он видит на экране. А дети, они очень впечатлительны, они очень заигрываются. Они идентифицируют себя или с тем, кто убивает, или с тем, кто убит, или тот, кто сидит в этой машинке, или тот, кто ведет эту машинку. Он идентифицирует себя с этим. Поэтому очень важно понимать, что когда ваш ребенок ночью будет отдыхать, спать, его фабрика мыслей, его разум будет переваривать вот то что он видел на своем экране в течение дня и он будет создавать ту реальность в окружающей среде ту которую он наблюдал играя в свои игры поэтому я обращаюсь к родителям хотите ли вы чтобы это тот экран который э, смотрит ваш ребенок, хотите ли вы, чтобы это было завтра у вас, на вашей семье, в вашей жизни. Я думаю, ни один родитель точно этого не хочет. И тут родителям важно проявить мотивацию, важно проявить усердие не попускать ребенку, когда он там ноет, ну еще минуточку, ну еще, или прячется от мамы, может надо какие-то ставить коды, чтобы ребенок играл только в те игры, которые принесут ему пользы. Я верю, что будет другая, другой будет мир, мир, где... Только будут игры, которые нас развивают, которые созидают, которые развивают ребенки творчество. Знаете, вот мы были с Геннадием больше месяца в одном небольшом городке, выехали из Киева в эти события. И я была удивлена тем количеством детей, ещё большим, которые выехали. И еще больше удивлена была тем, какими игрушками они играют им покупали пистолеты, автоматы, самолеты, танки. И причем родители были совершенно спокойны, и ребенок шел даже шоколадным пистолетом, там угрожал, там пих-пах говорил, и родители, сме... родители смеялись в отношении, ну, улыбались или были равнодушны. И я говорю, очень важно, чтобы игрушки наших детей поменялись, чтобы игрушки несли добро, чтобы в этих игрушках не было насилия, чтобы в этих играх которые они играют не было насилия потому что это насилие впускается в разум ребенка и он распространяется на семью на друзей на знакомых и потом это насилие применяется к самому ребенку что мы сегодня и видим что количество насилия растет и практически мы с вами даем добро на это насилие когда наш ребенок стреляет кого-то невидимого, да, не неживого, точнее, в компьютере, как будто бы в какого-то человека нереального. Мы не понимаем, что это реально, нереальность может стать реальностью в нашей жизни, что сейчас и происходит. Поэтому, дорогие родители, я прошу вас, да, те, кто сознательно относится к воспитанию своего ребенка, сделайте такую ревизию, я думаю, что вы это уже и делаете, посмотрите что смотрит ваш ребенок на, на что направлен его фокус внимания и все, что не приносит добра все, что бы вы не хотели видеть в жизни вашего ребенка, в своей жизни, пожалуйста, поставьте здесь некие такие серьезные ограничения для того чтобы ребенок не подпитывал свой разум тем, что нежелательно для него, чтобы на его экране жизни и в живой жизни, и в виртуальной жизни, чтобы там было только добро, чтобы там было только созидание, чтобы было только то, что приносит ему пользу, приносит вам пользу. Я верю в вашу разумность и верю, что каждый из вас хочет, чтобы ребенок ваш был счастлив, был доволен, был результативен, чтобы в нем не было посыла кого-то убить, да, неважно, это игра, чтобы не было посыла разбить машину или что-либо, что не принесло бы ему пользу. Я думаю, что я найду тех, кто своим обращением обращаюсь к тем, кто откликнется и сделает, еще раз скажу, сделает ревизию игрушек своих детей и привнесет этим мир. Мир в вашу семью, мир в нашу страну. Я в этом абсолютно убеждена. Ну и до новых встреч. До свидания, дорогие друзья.